Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такую веселую и легкую бабочку на резинку из органзы и репсовой ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нужна репсовая лента с перфорацией. Ее ширина 3 сантиметра. Органза. Ширина этой ленты 4 сантиметра. Репсовая лента для обработки серединки. Ее ширина 9 миллиметров. Оделочная тесьма у меня вот такого плана. Для усиков бабочки бусины на нитке. Их диаметр 2 миллиметра. Канцелярские зажимы в количестве 4 штук. Еще полу полубусина для оформления головки бабочки с диаметром 6 мм. Зажигалка и клеевой пистолет. Будем делать тело бабочки. Вот так оно будет выглядеть. И сейчас покажу, как это сделать. такая тесьма она очень хорошо горит поэтому оплавлять огнем здесь опасно и не нужно срез проще всего обработать горячим клеем нанести немножко клея а потом при помощи пинцета это все быстро остудить. Теперь клей теплый и его можно взять пальцами. Длина усика 6 сантиметров, я подставляю сюда усики. Теперь наношу горячий клей и закрою эту часть. И получается голова бабочки уже с уже сусиками. Теперь посмотрите, тело бабочки состоит из пяти фракций. Сейчас я опять отсчитаю. Пять. И в этом месте я просто согну тесьму вдвое. Обрежу лишнее и клеем закреплю. Теперь смотрите, тело бабочки у нас расходится. Значит мы его склеим. Остается оформить голову бабочки до конца. Наношу капельку клея и приклеиваю полубусину. Все. Эта часть работы выполнена. Теперь будем делать бантик. Для этого из органзы и перфорированной ленты мы отрежем по два отрезка и длина этих отрезков 24 сантиметра. Срезы ленты обязательно обработаем огнем. И теперь будем наложив одну ленту на другую, собирать бантик. Белую ленту размещаем сверху, теперь складываем две ленты, не доходя до верха, два сантиметра. У нас получается правый нижний угол, а здесь верхний левый угол. Теперь я буду большую ленту отворачивать от себя и верхний левый угол совмещать с правым нижним. Вот так. И теперь канцелярским зажимом зафиксирую это положение. Теперь этот угол буду совмещать с правым крайним углом внизу ленту я поворачиваю на себя и подтягиваю уголок в нужное место и закрепляю опять же зажимом получается вот такая деталь с обратной стороны вот так она выглядит и с лица Вторую деталь будем делать в зеркальном отражении. Складываем две ленты, как в первом случае, срезаем на расстоянии 2 см друг от друга. Один выше, другой ниже. Теперь к левому нижнему углу будем подтягивать Верхний правый угол ленту от себя и уголочки совместили. Закрепим их зажимом. Теперь ленту повернем на себя и совместим верхний правый с левым нижним углом. Вот так. закрепим зажимом. Это изнаночная сторона, а это лицевая. Вот теперь они, эти две части вы видите в зеркальном отражении. И теперь возьмем иголку с ниткой, и будем собирать правую часть бабочки. Здесь обязательно нужно проследить за тем, чтобы внутренняя лента была захвачена иголочкой с ниткой. Здесь прихватываем уголочки все. и прошиваем до конца. Этот хвостик я не протягиваю. Теперь прошьем левую часть бабочки точно так же. Теперь я продену в оставленную петелечку иголочку и затяну нитку. Сейчас все непонятно и некрасиво. Сейчас все увидите и поймете, как сделать красивую бабочку. Расправляю все сгибы, сборочки, стараюсь, чтобы все было равномерно и собрано. И туго, ну не слишком туго, но умеренно туго затягиваю нить и закрепляю ее. Теперь смотрите, вот имеет моя работа, вот такой вид неприглядный, а теперь я поворачиваю меньшие лепесточки вверх, вот и все становится понятным. Расправляем лепесточки. Это предварительно, потом я их 20 раз еще со мной. И вот теперь на обратную сторону бабочки будем приклеивать резинку. А это верхняя сторона бабочки. Вот к книзу приклеим резинку, чтобы вы не перепутали, где вверх, а где вниз. Резинку обязательно приклеиваем поперек тело бабочки наносим клей и резиночка уже держится теперь я беру отрезок узкой ленты напоминаю ее размер 9 миллиметров на 8 сантиметров. Можно даже меньше, там и 7 сантиметров хватит. И теперь я эту ленту буду приклеивать с лицевой стороны. Начинаю приклеивать от центра. Раздвигаю крылышки, чтобы не смять ленту из органзы пропускаю эту ленточку через резинку здесь ее расправляю вот. и теперь вверху у меня получается немножко лишней ленты вот, примерно сантиметр лишний. И клеем зафиксирую этот конец. Все хорошо держится. И теперь остается приклеить тело бабочки. И обычный бантик превращается в веселую и нежную бабочку. Остается расправить крылышки и если хотите, то можно использовать лак для волос, чтобы закрепить положение бантика. Я благодарю всех за просмотр, за ваши комментарии. Кому понравился мастер-класс, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!